Привет! Ну что, дождались? Теперь дублированный контент, опубликованный в бизнес-профиле Google, будет считаться спамом. И это касается и фотографий, и текста, и видео, и логотипов. Как видно из скриншота твита, опубликованного на Search Engine Land, Google добавил в политику в отношении контента бизнес-профилей и защиты пользователей от спама строку о том, что владельцам аккаунтов следует избегать дублирования фотографий, постов, видео и логотипов. Использование логотипа на каждой фотографии в бизнес-профиле также может вызвать проблемы, согласно новой политике Google. Это изменение может повлиять на контент-стратегию компании. Например, владелец ресторана, который ведет бизнес-профиль в Google, и еженедельно публикует одни и те же фотографии. Блюд из меню больше не сможет так делать. Такое дублирование контента может привести к проблемам из-за несоответствия правилам Google. Поэтому стратегию стоит пересмотреть. Так что будьте внимательны и срочно перепроверьте свой бизнес-профиль во избежании немаленьких проблем. Но правда есть и хорошие новости. Google запустил бета-тестирование нового расширенного меню для инструмента управления бизнес-профилем на поиске. Как отмечают веб-мастера, попавшие в тестовую выборку, это обновление позволяет путем нажатия на стрелку развернуть расширенные параметры редактирования бизнес-профиля непосредственно в декстопном интерфейсе поиска Google. Как ни странно, это оказалось полезным нововведением, так как многие опции, теперь вынесенные в меню на поиске, было довольно трудно найти в обычном интерфейсе. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, не забудьте поставить лайк и до встречи!